длинный вдох и короткий выдох то есть сидя перед сном делайте какое-то количество по времени 1 минута 7 минут 10 минут длинный вдох короткий выдох выполняется так или через нос или через зубы Таким образом, я выполняю длинный вдох через зубы или через губы или через язык или через рот. И короткий вдох через нос или через рот не имеет значения. Утром, когда вы проснетесь, выполняйте видоизмененное дыхание, делайте длинный выдох и короткий вдох. Делается или выполняется это так? Таким образом, если выполнять это утром и вечером, вы на протяжении дня уже через...